Итак, в первую очередь, когда вы выполняете сеанс биоэнергорегуляции дома, вы должны будете использовать а, только проводящие перчатки новые. Далее, должны, далее, на живот вы должны будете нанести массажный гель и энергетический бальзам. Итак, мы нанесли массажный гель и энергетический бальзам, и сейчас мы непосредственно переходим к биоэнергорегуляции самому себе. 这个方法对我们... Uh, данный способ, который мы сейчас покажем, он направлен на коррекцию области живота. И точно так же он направлен на регуляцию таких проблем, связанных с желудочно-кишечным трактом, а также uh, на регуляцию проблем с запорами. 那我们调整好我们的档位大小，从一般情况下，我们从男的从十八，女的从十六开始。啊， дали интенсивность мы настраиваем мужчинам от восемнадцати, женщинам от шестнадцати。好，来第一步，我们开始把手放在我们的肚脐上下。Итак, а первый этап мы кладем наши ладони выше пупка и ниже пупка。定点打。фиксируемся。 停留, 停留. 啊, поднимаем интенсивность максимально, 啊, насколько можем выдержать. Фиксируемся одну минуту. 停留, 停留, 停留. 啊, минута проходит, понижаем интенсивность до исходной. И переходим 啊, по бокам. Слева и справа от пупка. Точно так же, повышаем интенсивность максимально, насколько можем выдержать, фиксируемся минуту. Минута проходит, мы переходим на опоясывающий меридиан Даймай. То же самое, фиксируемся на одну минуту. Минута проходит и понижаем интенсивность а, до соответствующей подходящей вам. ]但我们手上在腹上化缘. И начинаем делать небольшие круги скручивания на животе. А, далее запомните, две руки не должны сталкиваться, соприкасаться. Можно сделать 20 раз подобного рода движения. ]然后是从下往上来推. Далее необходимо будет а, проводить, а, проминать снизу вверх живот. Тоже 20 раз. А, движение снизу вверх. 20 раз сделали. И теперь от даймай к пупку прорабатываем эту зону. Тоже 20 раз. И в конце через пупок выходим. 这是我们对于父母的一些方法,建议大家在家经常可以每天都回去做个半个小时 这种方法是向上控制住脂肪和脂肪,而是向上控制住脂肪 您可以做到每天的半个小时 还有人说最近经常做的比较多,说腰疼 Далее, очень много людей напишут и говорят о том, что в последнее время, так как они в режиме самоизоляции, они очень долго сидят. Соответственно, есть очень болевые ощущения а, в пояснице. И теперь покажем вам а, способ регуляции а, болевых ощущений в пояснице и спине. Да, Итак, первое, мы фиксируем наши ладони на точках мин-мен. 啊, фиксируемся также одну минуту, как и в предыдущем способе. Далее через минуту спускаемся на точку Баляо. Тоже фиксируемся одну минуту. 再往下滑到缓中的地方. Далее спускаемся на точку Хуанджун, которая является самой высокой точкой на ягодицах. 也是定点打一分钟. Тоже фиксируемся одну минуту. И переходим на точке Хуантяо. То же самое фиксируемся одну минуту. Далее понижаем немного интенсивность, возвращаемся к пояснице и прорабатываем поясничную зону сверху вниз. 20 раз. 20 раз сделали, дошли до точки Хуан Хуанчжун, которая самая высокая, 打圈, uh, самая высокая точка на ягодице, и круговыми движениями прорабатываем эту зону. То же самое 20 раз. И в конце через ягодицы выходим, убираем наши руки. 好. Давайте поблагодарим нашу модель.